Если клиент обратился к вам с просьбой одобрения ипотеки под коммерческую недвижимость, значит, какие бывают ситуации? Во-первых, есть очень мало. У нас в России очень слабо дают по коммерческую недвижимость. Очень сложно, особенно в регионах. Но все равно мы делаем. А мы сейчас начинаем практиковать и тихонечко откатываем тоже этот продукт, эту услугу. Значит, под коммерческую недвижимость – Значит, они ставили условия, 50 первоначальный взнос должен быть то есть и первоначальный взнос, и 50% от стоимости оценки, от рыночной стоимости они дают. То есть такой вот вариант есть. Запрашивают, конечно, считают весь бизнес, запрашивают очень долго, считают очень много отказов, запрашивают на объект сразу документы на объект, то есть рассматривают долго. Сейчас есть еще у нас появился второй банк, который дает и То есть наоборот именно на физиотип он дает, и здесь уже можно полегче, то есть 20% до 40%, они не обещают не они будут, 20% до 40% от а, а от рыночной цены. Допустим, 10, если 10 миллионов стоил, 10 миллионов объект, здесь 5 миллионов должны быть. И, скорее всего, банк может запросить, чтобы положение на счет Здесь то же самое, если 10 миллионов стоил объект, то, значит, могут сказать и 2 предначально у нас, и 4 миллиона. Но здесь банк очень договорчивый и говорит, хорошо, тут он схожий, допустим, на один день 4 миллиона занять, прям положит и сразу снимет. То есть покупатель ложит, продавец снимает и сразу заберете эти деньги. То есть здесь еще можно и с проработать, но это так индивидуально и очень сложно. Также Здесь так физицы это обязательно должен быть доход доход и индивидуально рассматривает здание, подходит оно к параметрам или нет. А, Технические этажи пока не подпускают, к сожалению. А, вот, и самое большое на сегодняшний день, вот, что мы пока делаем тридцать миллионов рублей. До 30 миллионов рублей, если их должно быть недорожные. Вот пока с этим работаем.